Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мелкон. Меня зовут Никита, и мы играем сегодня не одни. То есть, ну, как бы есть ты, есть я, как бы есть еще она, типа, ну, знаешь, ну, ну, вот, короче, ну ты знаешь ее, может быть, она там играет иногда ДБД там, и TXT, там, не moves, знаешь зачем ты мне говоришь? Я вообще-то разговариваю с людьми. И, короче, поздоровайтесь, пожалуйста. Всем привет! Она, короче, тут вот сидит, значит, такая вот за кадром, вот, знаешь, что-то. Вот как вот только руку за телевизор вытяни, вот, и вот и я ее могу поддержать, а ты не можешь. Да? Короче. А, значит, сидим, играем, значит, смотрим, moving out, значит, смотрим, что это такое, что-то интересное. Вот мы попробовали, значит, вот, 0% прошли игру, значит, сейчас будем вместе с вами проходить, чтобы было 140. За 140 это мало, давай 150%. Короче, посмотрим, поиграем, если понравится, будем еще записывать. Ну, как бы нам может понравиться, мы можем там сами поиграть, а как бы если вам понравится, это будет еще круче, да? А, значит, режим помощи нам нужен. Нет, какой-то. Мы, да, мы, мы вместе сила друг другу поможем. А, присоединиться, значит, есть Диуаха, есть Тастераха. Так подожди, можно выбирать, да? Да, есть хамиляха, есть Горшаха, это... есть Сабаха. Есть стрелка. Или белка. А это обе собаки были? Есть да. Я, короче, буду хамельяка. А mm. Можно поменять цвет. Что это? Я собака. Я, я... Что это такое? Тело какое? то А че он на коляске? Я понял. Нет, там нужен. Мы же будем тут по сути играть про грузчиков. Что а сделала? Извините. Чуть сломала? Я ну посмотрела, как И тут можно шапку выбрать. Вот, нам нужен максимально серьезный работник. Максимально серьезно выглядящий работник. О, вот, о. вот все, пойдет. О, викинги. Н мы мы, мы серьезная организация по перевозке мебели, если что. Король ну Если кто Эва. не знает. То там все. Давай, мы сейчас полстерии будем... Мы сейчас полстерии будем выбирать, ну, кто такой кем играть. тут это, если что новогодняя атмосфера немножечко, как бы пора, пора, ребятишки. Ну да, там, всех к наступающим. Да, ты, ты, ты это, наступай уже. Ой. Мы сейчас на работу опоздаем. Все, Подожди, я, ты Танцуля. Да все, нафиг Танцуля. А вот Танцуля. Мы сейчас на работу опоздаем. Ладно, еще, ладно, ладно. В первый, в первый же день. Я самая красивая. Все, я готов. На крестик. А. Все. Все, короче. Сейчас будем играть. Мелкие предметы можно бросать в окна мудрости старого грузчика. Это какой-то неправильный грузчик. Ну, короче, тут э, прям полный артхаус должен происходить по тролле. Но Эта игра уже старая-старая, я не знаю. как. Ой, а. Никита, как у тебя. Это, короче, я понял. Они, короче, поженились, сейчас им надо в новую хату заезжать. Чего, что с недопонимых э, времен что-то перевозит, короче. Добро пожаловать в э, семью Smooth Movie. Это ваш первый шаг к тому, чтобы стать специалистом э, в перевозках, и расстановке мебели, или фарт-экспертом. Вон, что-то фарт, это фьючер, Слышите, э, вдохновляющую речь босса. Нам повезло. Эх! Слышь! Что за дела? А ну-ка, иди сюда, ты! Да подожди, босс сказал что-то делать. А это чё? Что-то нажать? О. Ага. А, бой. Я научился носить коробку. О. вот типа каждый должен взять за одну сторону. За какую кнопку? Погнали, диванчик. Ну поровно диван. Да нормально, блин. Купец это ж ты халтубчик. Это ж тренировка, блин. О! Удерживайся. Удерживайте, конечно. Uh... Чисто изи. Чисто видала. Uh -huh. Чисто бросать. Ну, вообще коробки бросать нельзя, если что. О, опять берем? Okay, подожди, подожди. Uh, кажется, вместе нажмите квадратчик, чтобы раскачать. Давай. Раз, два, три. А, блядь. Ну <laughs> чё? <That's what? laughs> Да подожди, а как? И Иии. Нет. А как? Подожди. Отпустите, чтобы. А, надо удерживать, что ли? Давай удерживаем. Удерживаем. Иие. У меня. Да, вс, понятно. Хорошо, удерживать надо. Чемпионский разряд. Every move. Fragile objects. Don't drop these sensitive. Лови себе. Ничего не поймала, коробка. Отдай-ка. Блин, их кидать можно. На те шли а А почему? Нажмите, чтобы шлепнуть предмет. В смысле, признаку можно леща прописать, да? А, это... Ты же меня уже... А, ну всё, а зачем это надо? Не знаю, для приколовных. ящик. Ну хватит, оставьте ящик в покое. Подожди, я не закончил Ой, мне дверь дала сдачу. Давай быстрей. А, нажмите, чтобы увидеть предмет. Да все, изи, погнали. Это не не а, не я. Не на на... А, грабля! Я на граблину. Куда ты? Это... А ну, езжай, <свеч> одна работай, короче. Сидания. Я скажу, что меня кинули. Congratulations, эксперта, короче, ваши навыки классные Вы, Короче, замечательные ребята, лучшие в мире команда. Ну все, погнали, ну, как бы это было не так. Заполнил клавиш? Ну да, все. Ну, короче, предлагаю на этом закончить. Че? <свеч> Обучение, считай, как уровень было. Ты куда прешь, ты ну, видела? помните, это пакмо. Городок, где все постоянно в движении. Ага, я вижу, погнали. Да все, блин, вот эти ездить, я поехал. А почему ты едешь? А я тоже хочу. Стой, почему мне управление забирает? Да стой, ты создаешь проблемы на дорогах. Дом Холли. Нам туда? Не знаю, подожди, давай как-то... Поедем что ли вот, вот вот этого вот сюда вон. Я ему помог дорогу переехать. Да ну ты нарушаешь А смотри, прав... тут вот есть надземный переход, нельзя. Да ну. А мост там да типа, ты... ну, едет, да? Поехали. А вот железная дорога, поехали. Да. Поехали. А вон соответственно, стрелотка, поехали в лодку. Там, смотри, какой-то чемодан цветит. Ну чемодан! Чемодан! Да, да ну поехали! Надо гол. Давай гол забьем. 50. Всего гол, чистый чемпионат выиграем. Куда прешь, мы едем в дом холли. За три минуты надо управиться, поняла? Все, а почему не за 6? Потому что мы же чемпионы, мы же лучшие. Ну, в смысле, мы должны сразу результаты показывать, чтобы получить премию. Как когда... бы, бля, ударил стул. Все, ты готова? Да, давай попробуем. Стой, у меня тут что-то вылезло. Что это? Ты знаешь, что это? Нет. Что-то плохое, да? Я не знаю, главное, что не синий экран. А, ну да. Сейчас погнали. Так, ладно, не синий экран, ну и все, короче, все. Полетели. За 6 минут надо. Ну мы же справимся за 3-10, да? Ну да. Или нет? Деферов команда. Часть команды. Это все, короче, я за 3 успею. Ничего не знаю. Ну, ты сам все Начнем с легкого дома, с одной спальней. А как? Вообще не мечты не терпится приступить к этой изнурительной работе какой трудяга слушай у меня камион трудяга это что работать нести надо диван черт ты несешь диван я один его не несу ну ты же за три минуты собрался погнали погнали так, погнали все, погнали пошли. Заходь, забор выносим ты, ты все, все выносим давай давай вы, вынос хаты подожди а как посмотреть предметы <laughs> на треугольник о я возьму сумку я А уже... тебе не кажется, что надо было сначала, может, диван взять? Мне кажется, что это похоже, короче, на грабеж какой-то. Вот сокращенный путь, если чё. Это сокращенный путь, я отвечаю, нормально. Хозяин не против. Страховка все покроет. Извините, Там на заднем дворе еще что-то было. Чистый гриль. Чистый гриль. Тащи. какой я Геракл. Ты не утащишь одна. Почему? А там вон два человечка цветет. Ну, сам В смысле, сам говорю, вдвоем надо. А я вот возьму стол. Ладно, давай сначала мелкое, а потом большое. Так надо наоборот, что сдела. Да и ладно, Ой, Под диван, главное, место оставь. Нет места. Блин, давай сначала диван, а то. Бляха. Да ты... Ладно, давай, иди сюда. Сейчас... Вон я, короче, тостер выкинул, но это так на тебя сличить. Погнали, погнали, погнали, погнали. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Нафиг забор, лишний забор. Все, давай, ровно, ровно, ровно. Ровняй, ровняй, равняй, равняй, равняй. Все, бросай его нафиг. Да в смысле, по среде не Лях, ладно, давай, равняй, равняй. Давай, давай, давай, давай, помогай, помогай, помогай, помогай. Все, все, помогай, помогай. Вот это туда, короче, пункция. Стол... Я стол тащу. Там еще одна кровать. Где? где Спальня. Где? Подожди, еще холодно с надо. Нет. Ляха, не, давай сначала кровать. Вот эту. Давай в окно, её. В окно что, ее. Всмысле, в окно, в окно. А вот как нас учили бросать. Подожди, подожди. Ты возьми. Я не могу. А -а -а. Давай, давай, равняй, равняй, равняй. Я равняй. Да, равняй. Бо -бо, давай, равняй. бу Давай и на квадратик. И да нет, туда. <сёк> <сёк> подожди, туда. Блин. Блин, а что три минуты уже почти? Давай. Эй, и... да нет, подожди, рано, рано. Да я не сейчас, отпускала. Сейчас и, и... Оп! Нормально, нормально, все. Потащили теперь. Все, так. четко. какое мне морд Нет. Это мой стол мешает. Да ты, блин. Да ты застряла где-то, что то там, блин. Тебя... Ты вон застряла, там фламинго какой-то. Ставь. Вс, четко, О. я стол подвину. Там, там, там, там. Давай, и холодос надо вдвоем тащить. Можно наверх? О. Нормально, нормально, О. холодос хватай. Потай, я его уже развернул четко. Блин, нафига ты его поднял? Все выносим, выносим, выносим. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. нафиг. А вы, кстати, наверху написано, сколько предметов нужно еще? Погнали, где еще? Других комнатах О. Давай, о, хватай о, вот эти два сразу. Зараз. Вот два за раз. раз. Два за раз, тащи, да, короче. У меня с двери выйти. У меня гамак тяжелый, тащи стол. О, видел. Тащи стол. Места под стол нету. Короче. Давай, десять секунд осталось. Иди, помоги мне. Я не могу. Я фломинга берусь. Зачем? их не надо, Мы что, мы за три минуты успели? отличная тренировка. А, это ты. Ну ты, ещ ⁇ я отзвучивать твоего персонажа еще буду. Слышь, Я сломал стул. Ну и все четенько ты видала. Мы вообще лучшая команда. Ага. давай. Дай, чтобы кадр пик мне попал. Чтобы как то хоть... Хоть как-то чуть-чуть ментально присутствовало. давай, вот сюда, ну вот, давай, петюня, давай, давай. Чисто пятюня прилетела, прикинь, из ниоткуда. откуда. Люди с ума Смотри, кто бежит. А почему я? Потому что я уехала, а ты остался. Нет, я был в грузовике. Нет, это я была. А я? В смысле? Какого хрена я еще и пешком домой должен идти? А, а сейчас мы должны разгрузить это все, да? Да нет, хотя бы сами разгружать. А что это такое? Вот разблокированы бонусные цели. Разбейте окна, не, не разбейте, разбейте ни одного от окна, отнесите фламинго. Я принес фламинго, вы что? А что там в замок? Где? А вот замочек, видишь? А камень? это платиновое время, это для задротов кончено. А почему Я не знаю, наверное, всю игру пройти надо. Ну или, я не знаю, выполните задание. задания. А что я из выезжаю? Не надо лежать, Я вот здесь, я вот здесь. Эй, халё. Темно стало. Надо света добавить. А, во, игра. Давай сейчас попробуем задание выкунуть. Вот эти побочек? Творец, пеперони. А можешь пепперони попробуем? Ладно, давай пепперони, а потом попробуем задание выкунуть. Да уйди! Это не твой дом. Это что, дорожное, это? 9 минут нам времени. 18 предметов. Времени нам просто за глаза. Нам обосраться. Кстати, звук может быть чуть-чуть глуховатый, потому что микрофон один на двоих. Все это свой не купила, представляет. Вообще, я к записи, значит, готовился заранее, а она вот микрофон не могла купить. Он специально так говорит. Помните, избегайте травм. Наша страховка покрывает только грузовик. А, Пост всегда приглядывает за нами. Он лучше! Ну все, поехали! блин, еще. Я грузовик, он грузовик. Быстрее, Погнали. И что шлепок? Так, и что, Главное о, черепаху с собой взять. Подожди, давай это сразу... Дай э сам сразу большое. Вот кровать. Вот, подожди, угловой диван. Где? Вот. Его вон надо выстрелить. Череп... Я, я застрял. Стенница, я дорогу да. спустил. Вон через верху верхнюю дырку его пихай. Хай, вот хай! Разворот, разворот наш 360. Ты mm -mm -mm. mm -mm -mm. не в ворота, не вот. Давай, а давай. Да. Стой, стой, вот эта херня мешает. А что это такое? Это труба для детей. А... У нее дети суют. Протучал у нее очень. Труба для детей. В смысле, ну ладно, не будем разворачивать. Давай, неси. Разворот, разворот, разворот, разворот, еще разворот. А ты застряла жопу, подвинь. Двигай вперед, вперед. А это пища, Вот, все. Все, до свидания. Ладно, пофиг, пошли за кроватью. Я хочу зайти. Ты че? Давай, вынос, вынос, вынос. А можно выбросить через окно? Да, давай попробуем. А тут за. Стой, стой, стой, Да блин, да кровать бы выломала. Данре, да повернись ты. Вот, все, все, все, И... Оп. еп! Я туда. Ладно, не получилось, пофиг, выносим. Выносим. Куда ты? Так вот же дырка большая. Ни дверей, ни окон. Бах. Нормально. А я почему? Его... А, блин, так. тут же не время. Почему пастырная дырель до сих пор не упала? Да потому что. Мы лучшие грузчики. Впихивайся, впихивайся. Пофиг остальное сверху. Это один дома 6. А, или есть один дома 6. Да я не знаю, там этих один дома уже миллиард. просто Так, все, погнали. Все, мелкой. Мелкой просто на кровать позакидывай. Просто на карпать все закидывает, на квадратик можно закидать предмет. Вон я беру толкан. А, это коробка. Подожди, а тут кресло есть. А ну, а двоеемка сидеть. Ну-ка, да пусти. Не, он на одну. Нам. Ну и до свидания. Ну, можно пиццу еще с собой прихватить? Зачем? Черепаху с собой не забудь взять. Вот что холодный? В смысле, блин, на да, халяву пиццу что-нибудь взять? Да она по всему дому. Я, я, взял, ли, я, я, я черепаху взялась. Не знаю, я еще чего взял черепаху. Что? У него красные очки, это, короче, э, Рафаэль и черепашка Давай, блин. прям с розетки нафиг забирать надо. А я вместе с кассетами. Там, кстати, холодос еще и стол большой. Большой обеденный стол, пошли, перетащим. Подожди, я тут маленький. Давай, вот он, вот он, вот он. Вот. Обходи, обходи, обходи. Ты уронил всю пиццу так обходи блин ладно я уже пошел да да да да не то не то отпусти стол давай давай давай давай давай ой что то разбили ой давай прям в стрелке нормально а почему мы выносим только габарит остальное типа нафиг оставляют хозяевам ну да ты закинь ты уже этот стол да блин черепаха толстая мешает мне черепаху не оставляй извините там Нет. вон еще холодос. Холодос надо будем тащить. Блин, а мы что на золото не успеваем, что ли? Это все из -за тебя. Да это из-за черепахи. Вон она, она все вещи распутала. Пошли за столом, говорю, ой, за этим. Это за холодосом. Потом подберу. Пусть холодос брать. Давай. А мы, блин, приклеили его. Он там уже прикипел. Знаешь, его не размораживали уже миллион лет. А может, там жили... Что? Бичи? Да нет! Под холодильником. А, под холодильником бичи жили? Да тогда... Да ты шнила, конечно. Да я не душнила, холодно падает! Я-то не так. Да нормально, что. Я работаю в пути лица. Да. Видно, он. Это я тут в пути лица, блин, закидываю все твои, блин, эти, не в смысле, до, до закидки, а вот че... места нету. Стой, блин. Зачем ломаем? Да я на всякий случай, чтобы это. Стой, сука. Не помоги. А что еще взять надо? черепаха! Черепаха сбежала? Подожди, еще гриб. А зачем нам черепаха? Не гриб. Я сказал, надо обязательно черепаха. Подожди, я ее на всякий... Стой, я без черепахи не уеду. Это Рафей. Это плесень. Телек не видно. Нормально, я подтолкнул. там чисто внутри еще, знаешь, такой пресс какой Вот Это во. черепашонок А, не. Это как же блять им Это укусил меня. Наверное, это ему понравился. он меня тоже. Короче, сам с собой тут играет. На самом деле, да, светки здесь нет, это я, это такое череповещание. И знаешь, это рука пластиковая такая, въехала, такая пятюня дала. Чисто шиза. Гол! Достали черепаху. Я же да, черепаха нужна. Не разбейте вазу. Да я там все разбил. Гол, это короче, там было это футбольный ворота. Я поняла. Почему я за бортом? Ну, потому что, все честно, в прошлый раз я ехал пешком в этот раз. Я ехал пешком, Да ничего не потираюсь. Сколько времени? Еще успеем. Покатать пару каток. Где-то попить у нас заначка. чем Так. что у нас дальше? Мечты сбиваются. Теперь с нами работает Джизель Хо. Дазель. Hello, my name is Dad. Это клиент увидел рекламу на more пост. Ух ты, сладко Блин, как же Ух ты, Слава пришла! Нет, не так. Певица Слава пришла. Да? На концерте или? Ой, сюрприз какой-то спрятал Где? Не знаю, я пропустил. Давай Дом с баскетбольными кольцами. Стику большой. Beaut... Ой, повторяется, то А, я не удивлюсь, если еще вон ту тачку в гараже надо будет засунуть. Ну там вчетвером только там твоем не вывезем, по-любому. Как бы, нет, видал, видосы, где люди тачки реально переносят место на место. Подсказка от опытного грузчика. Попробуйте сломать двери. Это абсолютно закон. Ну я не знаю насчет этого. А клиент просил не ломать его вещи. В смысле? Я отказываюсь от этого заказа. Это страховка. Мы будем осторожны. Шучу, клиент оплатил страховку приезда. швырять все приедет. Ладно. Мысль клиента Да, Там он тоже трубы. Трубы? Или фортепиано. Вчера я. Погнали сначала пианино. Оно да. прямо на входе. На. Потому что оно... Дождаться. Да, <связь> я уберу, блин, чтобы он не мешал. Сколько раз <связь> Потому что, блин, Рояль это вот это пианино. Это самое проблематичное. Поедем к музыке, короче. Ты умеешь? Взять, не ну я в реальности в реальной Ты жизни чё, блин, а кто блин говорю окно говорю давай диван вынесите она такая типа поджала дальше да? какой диван да вот кровать блин а там опять угловой Давай. в окно хочу выкинуть мне прикалывает мне кажется игра создалась ради того чтобы кто-то выкинул кровать и нажимай подрать Пожала. Давай зараза! <свист> давай, еще, давай, давай, а ну. Лука его. Лука его. Лука... Ляха, давай, еще раз давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, да давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Похоже на сердце. Погнай, да Вообще эти грубые. Их вообще разбирать вот надо. Так. стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Вообще реально надо разбирать. Я не... так хрен вынес. Давай вот давай вот так вот. Давай, Петрис. Чисто тэтрясиночку баткнули. А телек-то поломали. Да котик забирай. Я стол поточник. Да мы чего опять обеденный стол, обеденный стол опять! Погнали. Подожди, я не обеденный, я журнальный сторон тебя затащил. И приду хотел а его ч че, через окно находится а как его тут а его тут нереально понесли понесли туда там что-то вон деревья можно через улицу было попробовать толстый а стол опять Разворачивай. я не совсем понимаю как работает вот, вот эта система вручения не очень Нормально, стол на стол. Да эти пацаны еще как-то не умеют мебель складывать. Блин, тут опять в которую у нас работают фирмы. Вот Хамелеша и собачок. Собака вообще отлично работает. Да, да. Лови. Видала! Трехочковый просто. Петри. Вообще. Тут холодос. О, цветух вышел. Так я же тебе сказал, еще холодос. Блин, нет. Это миллион. Так вон петух вылез. Так петух выбежал, говорю. Петух, бегай. Да, смотри. Вот здесь был, реально. Так вот, бегает за тобой, петух. Не ну, посидеть там. Я сказал, сидеть. Но надо чем-то закрыть. Кстати, да, вот реально, прям... Да пофиг на него. А вот А то у меня Мона. 60-й пот уже пошел гаража ну извините тяжело <как> <как> ничего не перепутала Нет. <как> я, я дверь да давай проходи короче и тут гуляет потом это курочка вот, ну, логично давай не будем вот придираться к этой зоологической части сейчас с нами пойдешь <как> Да блин, да бери ее на гарнир с собой. Нет, ч? Это, это чаевые. Давай, блин! я не могу выйти! Я тут пойду. О чем мы не успеваем на голову какая да? В смысле, а как пройти? А, А какая еще вещь Не знаю, он светит. Давай ты сгоняешь, это, <смех> Эть. Эть. я поиграю. Эй, эй, Старался! все, вот, и за тебя не успели. Опа! У, -у, у Почти было! Почти был! Нет! Да я же почти победил там, блин, я почти трехочковый загнал. Ты что курицу с не взяла? Телевизор мы тоже разбили. Я вообще-то пытался трёх очков забить. Чем ты помешал? Вдруг я бы из грузчиков сразу бы в карьеру NBA. Я вообще тебя не трогала. Да, конечно. Домашние животные остаются снаружи. Слышь, главное... Делайте несколько бросков кольцо. Не разбейте ни одного окна. Да вы с ума сошь. Как играть, в игру. Зачем тогда в игре сделали ломать окна, если дают задание не разбить ни одного окна? Ну... Типа Челлендж? челлендж? Разработчики придумают что-нибудь, а потом сами такие типа нее давай не будем разбивать окна, ну пожалуйста. Так я хату буду выносить через дверь, что вы хату, диван. Ты задаешь себе хорошую что-то там, все это пропустилось. Короче, предлагаю сейчас еще один уровень и все на сегодня. Чтобы ну как бы тут там подарок, подарок, подарок, подарок, подарок, подарок, подарок, подарок, подарок, подарок, подарок. Что же там? Ох, это неизвестно. Это типот чайник. Нет, чайники нам не нужны. Нам нужны в работе толковые парни, ну и девушки, соответственно. Ладно. Все, последний уровень, площадку бассейна. Вон чисто басит, смотри. Чисто вон грузовик. Чисто Ой, это вон... можно через бассейн бросать? конечно мы так и сделаем. Ой, на газа текла, прикинь, больно, типа мнешь мне ножку после тяжелого трудового дня? <свят> <свят> Я, между прочим, уже 4 хаты вынес. Ради семьи. <свят> на что не пойдешь. Надеюсь, мы ничего не намочим. А, это, это ты ловишь? Пустил. Давай. Точно? Давай, естественно, на подачу. Сейчас. А ты ловишь? А мне не надо. Лови. Да зачем? <свят> Ладно. Ловлю. Опа. А вот это надо ловить. Э, это? Давай, ловлю. Нормально. Ловлю, блять, не поймал. <свят> да блин, я просто ты мало подал, дала мне потренироваться на баскетбольном кольце, я бы вообще все поймал. Давай, что там еще? Сейчас тут чемоданы. Что-то с надо сразу большое. Ч ты блядь? Я упала. Я в коробку упал. Ты давай большое, потом не влезет ни хера ну, я сейчас перекину все что можно а че нельзя Ч, покупаться захотелось не получилось я хотел... я хотел сделать великую вещь вон кровать давай кровать перекинем через эту езбать кровать да, да да да да я тебе отвечаю я так сто раз взял уже... я ничего не смущаю нет стоит такая кровать такая она же вот такая так, на квадратик удерживаем. и оп! Ничего! <свист> чисто чок. Я пойдем под... Ты сейчас скажешь, эй Можно меня... было тоже эй Там еще, кстати, эй эй эй эй эй эй эй а ничего, давай как бы этот диван, кровать, тащим. Тут как бы просто место кончается в машине. А там еще кровать, диван еще по-любому где-нибудь холодно. Ты Тут Извини, тумбочка просто была. Лишняя. Капец. Я, я ее с собой привез просто. Давай, давай, заносим. Давай, давай, давай, давай. раз я пришла, О, что-то. Нормально. Так, давай за диванчиком, за диваном, за, ди за дивулей. Блин. За диванчиком. с управление управлением еще крест а крестом перекинем давай. иди на диван за диван за диван за диван да да да да есть не видела не видела по моему не очень удобно ты встала так с кем приходится работать да ты заворачивай заворачивай в другую сторону и вот так Я не совсем понимаю Как вот это И вращение тоже. работает Потому что один вращается Другой не вращается Третий Заносим сразу Это тоже с собой забираем Да это, блин, нормально Они там себе на хате поставят да. Такие же двери просто Она вообще сверху. Тверь. Даже забрать не дать Холодос надо забирать? Нет, холодос не надо забирать А как они без холодоса будут? Новый Они голодные будут Кого? Новый холодос Знаешь, сколько стоит сейчас? Кстати, там вон что-то на парковке какая-то беда. Что то за две тачки припарковалось? Неудачно у нас. Я хе Я же сказал. Просто лучше. Как этот? Лучший голкипер. Что еще надо? Давай кресло перекинем. Давай, погнали. Держиваем. И оп. и роб, Все здесь что? Я уже видел, что что. -то... Ой, да. ну все, ну как обычно из-за тебя свет. Спи Я шутил. Нормально, я в кресло сяду. Да я в не хотел уехать. Зните, я сам испугался. А -а -а, Пожалей, нельзя ходить, можно утонуть Про Проходишь, я все пропустил Можно съесть его и выбраться Какой-то абсурдный разговорчик Сейчас получился что ты на меня смотришь? Нормально, сколько мы Хат сегодня положили? В Полчаса пять хат Ну и все нормально Я думаю нормально, да, сегодня пойдем Хватит на сегодня а, Что, куда за зарплатой? Что какая зарплата? Ну, на стажерских. В смысле? На Испытательный срок. Чё за? Зарплата не учитывается. Это не работа, это призвание. Понимаешь? Новый работник вы думаете? Какой-то Рамон. Рамэн. Это Рамэн. Рамэнмен. Рамоне. Рамон. Рамон это включится что-то такое... Такое ощущение, как будто есть такая фамилия. Тут, типа игра слов, типа Раме, Рамон, типа вот этого вот Так, поехали, вот гол забьем еще раз. Не, подожди, на корабль съедем, посмотрим, что тут корабль. Остров, Остров Покмо Пок Нет, что-то жесткое, короче, не, мы еще не готовы для этого. Это, это короче, это в отпуске работает Видало, какой мощный гол, блин, это просто разборки теперь кунг-фу были сейчас. Так, ладно. Ну, в смысле, вид такой фильм, типа, этот на кабол, футбол", где там эти шоулинские монахи играли в футбол. Типа там мечи огненные, торнадо, там вот это например, ладно, и это уже другая, это уже другая Так, ну ч, Наверное, на этом сегодня закончить Если понравился игручик, можем еще главное пишите, звоните, там, не забывайте там, присылайте письма, там, телеграммы, что там, Почту, там, вот эти электронные письма и такие письма, вот все, вот пишите. Не забывайте. Любите, главное не скорбить Тех любим. тем Тех... пока, да? Нет, э, как, а у меня же вот это, да, это вот это мое, вот эта фишечка. Прям, да. а, блин, забыл. Еще забыл фразу. А, блин, это мы сломали шаблон на новый год год не А как это? Сейчас, сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте ставить свои комментарии и мы увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на социальные сети. А, ну дальше социальные сети, да, и пока-пока. И еще Светка сейчас скажет пока. Ну, чтобы это, ну, чтоб не халтурило, короче. За что я как бы плачу? Мне кажется, все ссылочки в описании. Да? Всем пока! Пока-пока!